Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При. Сегодня ночью с 25 на 26 февраля произошло небольшое обновление в World of Warcraft, буквально несколько мегабайт. И у людей появились в инвентаре новые предметы под названием мити эфемеры. Много вопросов возникло сразу в чатиках, на стримах, и люди реально не понимают, зачем они нужны, зачем нужно объединять эти 15 миток. В этом видосике постараюсь абсолютно на все эти вопросы ответить. Начнем же. Собственно, откуда мы их вообще получили в принципе? Сегодня, 25 числа... Окей, выполняя дейлики в пещере изгнанника, нам выдали клапан. Можно взять его повторно после даже завершения дейлика. Он будет называться запасной клапан Ферима для кузни. Мы подходили к шарикам и юзали эти шарики, таким образом лутая нужные нам реагенты для выполнения дейлика, а также, помимо этого, мы лутали и другие различные реагенты. Один из них это нити эфемеры. Собственно, соединяя 15 ниток, мы получаем контейнер. Юзнув этот контейнер под названием эфемерная сфера, мы можем получить питомца с шансом 5%, а также мы можем получить ключик для открытия тайника провяза. Собственно, чтобы он не маячил посреди карты, я думаю, его реально стоит открыть. Да и к тому же он вроде бы для ачивки нужен, если я не ошибаюсь. Окей, также, помимо этого, в тот момент, когда мы юзаем запасной клапан ферима для кузни, то мы лутаем особый итем, который позволяет нам соединить вместе остаточных энигматов, 10 нитей эфемеры и 5 фантомных частиц. Таким образом, мы получаем квест, который нам нужно сдать Фериму. И в награду мы получаем костюм для поко пока а именно злой Поко-Пок. Выберу его, давайте взглянем. Варианты. Что нужно выбрать-то? по ведьмы Ой, приблизить бы, у меня колесико на мышке так криво работает в последнее время. Просто ужас. Сейчас прокрутим его. Ну давай, покажись. Вот оно, в шляпе ведьмы. Вам видно? Вам видно. Так что, как-то так. Нити эфемеры – полезный реагент, не стоит его выкидывать. Займитесь сбором этих ниток. Рекомендую. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.